Всем привет, ребята, с вами Антон Сайнов. Добро пожаловать на наш канал Film Company, или как проще бы попали на мой канал Playtaping Company. И сегодня мы будем проводить такую, так называемую, трансляцию, точнее, как почти, ну да, почти полутрансляцию, полустрим, такая, как потом, как мы опять не то, что качаемся на турниках, но и лазим по ним, там бегаем, прыгаем, там залазим, там это все. И прежде, это чем это видео начнется? сразу хочу вам сказать... Ставьте лайки, подписывайтесь, потому что, кажется, вы редко смотрите уже ролики, потому что многие уже пошли в школы, там универы, там колледжи, колледжи, вот, академы всякие, там эти все, то есть академии, вот. И поэтому, если вы хотите 31 октября в Хэллоуин увидеть финальный трейлер "Возвращение в прошлое 4, возрождение Сугдеи, то это видео как раз для вас. И вот поэтому я вам рекомендую ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вот, поэтому вы как вы кажется очень редко загадываете это все это, мы конечно сказать не можем начинать, и повторяюсь, если вы хотите финальный трейлер возвращения в прошлое 4, возрождение сугдеи на ютубе, он же вышел в инстаграме, да, вот, и поэтому если вы хотите финальный трейлер, то это видео как раз для вас. ставьте лайки, напишите, пишите комментарии там с хэштегом PlayTapeFilmCompany, вот. и даже если меня смотрит Ванзер, то есть тот, который для сон Movie, то это как раз для видео как раз для тебя тоже Ванзер, вот. поэтому погнали, детки, поехали. Хорошо, спасибо. У -у -у. А, сейчас. А, нет, ну, Что ж такое? А телефон? Привет, мальчик. мальчик. А, ты меня знаешь? Да, да я, я сейчас снимаю, вырезка отбрал. А, мама. Может, даже лодку надо взять. Хоп! Хоп! Ого! Привет! Привет! А как тебя отрогать? Руха, а сколько тебе лет? Мне уже пять. А мне шесть. Чем ты это снимаешь? Для себя. А. Для, для инстаграма. О. Смотри! Смотри, раз, я, я уйду. Смотри. Давай, придется. Только будешь стоежный, да? Вот эти пауки, заброшки есть. Это я сам не сделаю. Нет. 아이고 <목소리도> Я сказал очень, ну, нетлино, ага. очень быстро. Беги, бери с ним. Здесь О! надо бегать, здесь, здесь, здесь, на виду. А я пока попрыгаю. Здесь, давай, ну, перестань трусить, давай, начинай. Какие жестоко. Ай, больно. Ваня. Ай! Ай, <связыч> больно! <связыч> Маля дерется я победил! Нет, так нечестно! <связыч> Давай, нападай! снимается! Я уже много жизнью снял А ты, а ты ничего нет Стой, стой! Снято было. Нет. Нет, подожди, ты еще не меня останавливал? Нет. А вон черепашки-ниджи тренируются. А ты знаешь Ари... Аришу? Какой Аришу? Мы с ней были друзья. А, ну, тихо, тихо, тихо. Теперь давайте фото. Вот. Давайте. Ради, ради. О, Макс пришел. Это не Макс. Это не Макс. Ходу не Макс. Нет. Теперь я. Давай. Подмоляжа. Подмоляжа. А давай, давай, давай. Что? Вот. вот, молодец. Один, два. А три, я уже три. Четыре, пять, шесть. Ниже. Семь. Теперь паркур. Восемь Варя, говори. Раз, два, три. Раз, два, три. Это бежка. А возьми ее в руки. Нет, я забыла, Ой, я по-моему прищеплю. Да едет. <смех> вот давай вот я хочу. Им Интересно получить. А, так у нее крылья сломались. Сломались, я не боюсь. Ш я не бойся. Давай попробуем ее взять. Следующее Давай, давай, стой, давай. Я, я, я. Я, я. возьми, ну сжарить может! да, как можно взять, как? У -у -у. смотри, вот эта штука и можно прилепить ее, да. слушай, ну, не слушай, вот слушай не, без вот. нее вот а эта я штука, я вот нет, нет. это фишка, меня научили там, нет, ну, это вот вот так. Так. ну это просто там, когда вот так сложено, смотри, не обосрись.